Алло. Э Здравствуйте. Отдел по борьбе с клиентами слушает. Здравствуйте. Э -э -э -э вы знаете... Мне, мне пришло не то, что я заказывал. Во-первых, сообщают, что все разговоры записываются. Во-вторых, наша компания никогда не ошибается. В-третьих, что вы заказывали? Ну, если честно, даже не совсем я. Внуки, внуки подари мне на, на день рождения компьютер, чтобы я осваивал интернет. И вот вы понимаете, мне в коробке... Пришла мышь. Ну, что значит не то? Секунду, смотрю ваш заказ. Подождите, подождите. А как же вы смотрите, если я вам даже номер заказа не назвал? У нас твои методы, уважаемые. Ну вот, мышь компьютерная, одна штука. Да-да-да, все верно, мышь одна штука, но понимаете, она живая, настоящая, вот с хвостом, с ушами. А откуда вы знаете прошлое этой мыши? В смысле? Может, эта мышь специально обучалась на курсах программирования, а вы сразу к нам с претензией, нехорошо уважаемый. П Подождите, простите, но, но это же бред! Дорогой мой, в наше время нужно быть аккуратнее со словом «бред», так и на статью о фейках нарваться недолго. Вот зачем вам компьютер? Ну... Зачем? Ну, ну, ну, я же вам говорю, внуки подарили, чтобы я интернет отсваивал, понимаете? Я живу один, мне одиноко. Любезнейший, ну зачем вам интернет? Там же одни инагенты и тлетворное влияние Запада. Прочитаете что-то не то, схватитесь за сердце и все, инфаркт. А вы одиноки, спасать вас некому. Ну, а наша компания прислала вам друга. Будете ее кормить, гулять с ней на свежем воздухе. Ведь все же полезнее, чем сидеть у компьютера, правда? Ну не знаю, возможно, но подождите, но ведь сейчас весь мир в интернете, а, а новости как узнавать? Мысли как о а телевидении. Для кого наш канал стараются? Первый канал, Россия. Простите, а вы точно службы поддержки? Нет сомневаюсь. Сомневаться сейчас вообще не время. Нужно быть уверенным в своем отечестве. Нет, ну, звучит логично, конечно. Вот видите, я же говорил, наша компания никогда не ошибается. Мы всегда знаем нужды наших клиентов. Лучше мышь в руке, чем интернет не поймите. Не забудьте за нас проголосовать. Что, простите? Я говорю, оценку не забудьте поставить за обслуживание. Да, хорошо. Спасибо, до свидания. Может, мне и правда никакой компьютер не нужен, и интернет этот. Может, они там в большой компании лучше знают, как она о пенсионерах заботится. Не нужен интернет, не нужен компьютер. Мыши хватит.